Я записать видео на тему сетевой бизнес и гордость в нем. Задай себе вопрос, ты горд, чем ты занимаешься? Почему я затронул эту тему, я скажу. Недавно общался я с девушкой с одной, познакомился через соцсеть. Она мне пыталась завести свой бизнес, собственно, речь о чем идет. Задав ей пару вопросов, она мне ни на один не ответила даже. Во-первых, с чего складываться у нее доход, самые банальные вопросы и какие цели она преследует. Все, мне достаточно этого было. Ни на один она не ответила. но она сказала, да, у меня там построение структуры, организации и так далее слушай у вас ты говоришь много зарабатываешь с чего доход идет опять же как ты оцениваешь людей что ты делаешь для этого как ты выкладываешь свою команду что ты делаешь ну такой ответ был она говорит мне плевать на людей Я думаю, девушки причем ну, будем ее называть Марина Н 23 года во многом во мног, в большинстве случаев в сетевой индустрии много Людей с 23 лет уже формируют себя как личности, не так просто там зарабатывая денег, как говорят, косить бабло. Нет. А, многие уже формируют себя как бизнесмены, как предприниматели, а, за которыми идут толпы людей и повторяют их. Если бы вот у этой девушки, даже вот так, если, если бы вот у этой девушки, было все хорошо. Стала бы она мне предлагать свой бизнес? Я думаю, что нет. Машина, квартира — это не показатель твоей надежности. Надежность — это то, когда ты идешь не один, а командой. Для меня больше важно люди, которые меня окружают, с которыми я работаю не на один год, не на два, а возможно на а, целую жизнь, которые видят а, в этом смысл вообще, а, которые доверяют тебе. Ну а когда ты говоришь, мне наплевать на людей, чисто получил, ушел, ну это неправильно, я могу сказать. Почему и в сетевой индустрии очень много... Тех случаев, которые на хороший бизнес действительно достойность продуктом, с, с хорошей системой работы, а, относятся негативно. Потому что все, как говорится, меряют подобно. Это неправильно. Так вот, я хочу донести до тех людей, которые начали только еще чем-то заниматься. Прежде чем заходить куда-то, разберитесь. Первое – это... Что, что за компания, какая, она, какая у нее э, надежность? Э, второе, есть ли там продукт? Третье, система, система для обучения, система для повторения, самое важное, дубликация. Э, четвертое, слаженность коллектива. Если этого не будет, извините, у вас это не бизнес, это я называю машинная возня. Вот. А девушки, если она будет смотреть это видео, могу так сказать. Мы, мы в хорошем бизнесе зарабатываем неплохие деньги. Это и машина, и квартира, не показатель. Хотя это все есть у многих. У каждого свои цели. Путешествия тоже путешествовать ты можешь, потому что ты зарабатываешь деньги. Тут речь не об этом, тут речь о твоей нравственности и насколько долг и как ты заложишь этот фундамент себе изначально, так он пойдет. Если неправильно будет заложен этот фундамент, у тебя дом этот подкосится. Вот, вот, собственно, вот как этот дом, его строили в попыхах, и он, да, он, он выглядит неплохо, видите, но есть огрехи в этом доме. Был очень быстро сделан. Ну, кому это видео было полезно, кто сталкивается с такими моментами, пишите в комментариях для обсуждения. То есть, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и всем пока. Удачного бизнеса.